Не ем не ем. Шук по-дюй Не могу, Не Немка. Все. Прием, пипка, прием. Yeah. Yeah, I Все. Все. Mm -hmm. <рел> Все, would Ну. Mm. Нет, как Да. Yeah. И не мугали. Шипа, плев. Пать. Не уходил. Look at the cool. Все. Yeah. Huh. Vai, поверьте. Два. Yeah. Все, все, все. But you can't really tell you. Yeah, okay. Не Нет, как-то зима. Всё. Ммм, не